Здравствуйте! Мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске: ЕФС-1 на ГПД, кто поучаствует в пособии, новый мрод, Экдони для всего, налоговый прогноз, ЕФС-1 на ГПД. С этого года сведения о трудовой деятельности подраздел 1.1 подраздела 1 ЕФС-1 надо подавать и на исполнителей по гражданско-правовому договору. Вы часто спрашиваете, когда сдавать отчет, если дата заключения договора с исполнителем раньше срока начала его действия. Опираться в этом вопросе нужно на дату заключения договора, независимо от срока начала его действия. Исключение – договор, который заключен в 2022 году и продолжает действовать после 1 января 2023 года. Кто поучаствует в пособии? С начала этого года исполнители по гражданско-правовому договору являются получателями пособий. При этом работник может работать по нескольким ГПД, а также и по трудовому договору. Наша наглядная табличка, представленная в материалах, поможет разобраться, кто из страхователей в каждом из случаев будет участвовать, например, в назначении сумм больничного пособия и пособия по беременности и родам. Новый МРОД. Разработан законопроект с Новым МРОД на 2024 год. Во исполнении поручения президента его планируется повысить до 19 242 рублей в месяц. Это на 3000 рублей больше действующего значения. Экдони для всего. Минтруд напомнил работодателям, на какие кадровые документы не распространяется электронный документооборот. Обязательная бумажная форма должна быть у приказов об увольнении, актов о несчастном случае на производстве, документах о прохождении инструктажей по охране труда. Они имеют исключительное значение для работника и должны быть хорошо защищены от возможного неправомерного и одностороннего изменения. Налоговый прогноз. Чеки с маркированными товарами, скорее всего, в скором времени станут короче. Одинаковые позиции маркированных товаров можно будет объединить в одну строку, просуммировав количество и указав общую стоимость. Кроме того, в планах расширить перечень случаев неприменения ККТ. Так, в претендентах на получение права не применять кассу предприниматели, которые ведут в качестве основной образовательную деятельность или деятельность в области физической культуры и спорта. Вопреки заверениям некоторых ведомств, Туроператоры все же получат льготы по НДС на период с 1 января 2023 года до 30 июня 2027 года в сфере выездного и внутреннего туризма. Президент поручил разработать необходимые поправки в срок до 1 июня. С 25 апреля будут возможны переводы по картам для бизнеса, B2B-переводы. Ими смогут пользоваться организации предприниматели, держатели корпоративных карт МИР.